Не факт, что если забрать права на возведение памятников у городоначальника и отдать их простому народу, то результат будет сильно лучше. Решение народа, как мы знаем, правителей тоже не очень устраивают. Народ почему-то нынешних начальников не очень-то уважает, а наоборот, почему-то с тоской вспоминает о жесткой руке тиранов и чекистов. Продвинутые японцы к таким вещам, как уважение к начальству, относятся иногда очень оригинально. Кажется, в книге Цветова о Японии я читал, что там существует традиция постановки резиновой куклы начальника прямо на предприятии, но не для того, чтобы на него молиться и поклоняться, а наоборот, чтобы во время приступа ярости избить его кулаками или дубинкой. Говорят, такая разрядка энергии очень помогает народу успокоиться. Вот и в России, возможно, имеет смысл перенять такой опыт и на какой-нибудь укромной олейке понастоять резиновые фигуры из ныне действующих политиков. Там можно поставить всех и Путина, и Зюганова, и Жириновского, и Соловьева, и даже Навального. И пусть народ лично лупит тех, кто ему больше нравится. Можно замерять силу ударов, можно объявлять рекордсменов, можно собирать внутреннюю статистику, отслеживать тенденции. Да можно просто тупо деньги с народа в бюджет города собирать, за право побить президента по морде. И людям приятно, и правителям не больно. Но мне скажут, что у нас тут не Япония, у нас другие традиции. У нас народ потренируется на куклах, и вообще потеряет всякое уважение к начальству, и может оно и так, тогда имеет смысл подумать про мусульманский вариант развития, и вообще отказаться от установки всяческих постаментов, во всяком случае пока не наступят такие времена, когда появятся исторические персонажи одинаково устраивающие как народ, так и правителей. Ну вот как-то так я порассуждал на эту тему, особых выводов не делаю. Потому что не считаю, что эту тему как-то обязательно необходимо закрывать.